Сережа, я благодарю вас, вас лично, вашу компанию «Красный апельсин» за, за работы. Я, как никто другой, очень хорошо знаю. Что такое ландшафтные работы, именно внутренние. Потому что есть внешний вид, это растение, есть внутренний. Он один из самых тяжелых, и я уже говорила в программе, я обратила внимание на подпорные стенки. Это достаточно трудоемко и со всеми вытекающие последствия, То есть я в этом разбираюсь, я понимаю, я благодарна и за то, что это все еще эстетично сделано. «Красная дверь» и вся стилистика вашего проекта, который, в котором мы тоже поучаствовали, сыграла не последнюю роль в участии. «Красная дверь» нас также сюда поманила. И поэтому мы приняли участие и сделали, собственно, все, что могли. Спасибо вам да. большое за благодарность. Те работы, которые мы выполняли, на самом деле, не очень видны, но они Я очень хорошо непростые. понимаю, что это... Поэтому я то, Вот это даже вот нисколько вот снимают, нас не снимают. Я действительно благодарна. Я действительно в этом разбираюсь. Я действительно понимаю, что это такое. И знаю, что Спасибо это большое. один из самых трудных... Это трудно. Это затратно и трудно. Спасибо вот, большое за такую высокую оценку.